Всем привет, с вами Игрошек Дэй, а -а -а. и сегодня я для папы кое-что придумала. Я хочу папе сделать такой вот челлендж, 24, 24 часа, да, и он и мне весь день будет говорить только да. А -а -а -а. Давайте спросим у него, да. можно ли это или нет. Да, конечно, подключим все договора, будет как всегда. Папа! Да, да, да, да. сейчас, секундочку, э -э -э я перезвоню, мне тут срочно дельце. Хорошо, до свидания. Папа, а ты не забыл, что сегодня Крошет Дэй? Сегодня Крошет Дэй? Да. Воскресенье, что ли? Да. Нет, конечно. Как ты могла подумать? И знаешь что? что? Я хочу снять какой-то челлендж для зрителей. Да, без проблем. Какой? Давай... Ну, э какой же челлендж сделать? О! я придумала! Давай сделаем 24 часа, да! Ты мне будешь 24 часа, да, говорить целый день. Ну, какой-то челлендж, а если ты попросишь Ламборджини? Синий-синий ламборгини. То, что я должен сказать, да? Наверное. Папа, ну ты же обещал. А когда это было? Я обещал? Да. Ну, если папа обещает, папа выполняет. Хорошо. Ура! Из этой секунды, то есть, начинается 24 часа, да? Да. Папа, давай, давай первое задание. Э, давай сейчас поедем в магазин и купим мне что-то такое вкусненькое. Картошечку фри, да? Нет. Какую самую маленькую и дорогую? Наверное, такой нет. Да. Мой ответ да. Ура! Пока папа не знает, на что он подписался, то надо действовать. Мы подъехали к Антошке, и это очень большой магазин игрушек. И как папа говорит, 24 часа сегодня, да? То давайте выберем какую-то себе няшечку. Мы уже в магазине, и посмотрите, какие тут милые собачки. И, и сейчас мне нравится пони. Я знаю, где их можно купить. Идемте. Посмотрите, сколько тут Бэби Посмотрите, Смотрите, вот... И, кстати, у меня есть вот такой. И посмотрите! Ой, вот какой милаш, да? да. Он разваливает. Да. Идемте. И это отдел для девочек. И вот знаете, что? Вот мне показалась вот эта вот прикольная пони. И там есть кристаллики. Ну, мне всяко это понравилось. вот такая. Так, давайте. покажи, Али. Вот такая. Вот эту. Ну, хорошо. Папа говорит, да. Идемте на кассу. И посмотрите, это отдел этих игрушек. И тут есть еще немножко перевинтушка. Класс. Они, они что, переворачиваются? Да, вот так. А ну, покажи. Вот. Это в ч? Это в шорт. Собственно. О, хамелеон, какой злой. Да. С ну, одной стороны злой, а с другой добрый. Да, и у меня есть такой похожий, только тут красный цвет, не розовый. Посмотрите какие маленькие Они такие хорошие Какие манки, да? Да, мне нравятся черненькие А тебе? Радужные манки Мне да. нравится розовый, красивый такой Да, ладно, идемте на кассу Да Что мне остается еще ответить? Ну да Что еще? Идем на кассу да. И в конце ролика мы эти все подарочки Будем открывать Подходим к кассе. Так, ну, пожалуйста, у вас в магазине Азтошка. Как ваши дела? Хорошо. Мы у вас постоянные клиенты. Да? У вас пакетный? Да. Да? Хорошо. Обычно же такой, Да. Теперь надо перекусить. Давайте заедем в Макдональдс. Папа, что ты должен сказать? А у меня есть выбор. Конечно же, да. 24 часа, да. Едем в Макдональдс. Вот мы подъехали к Мордональдсу, и сейчас я буду заказывать себе хэппи-мил. Папочка, я хотела позаботиться о тебе и, зак... и о маме, и, и зак... хочу заказать два капучино. Я вот Здравствуйте, можно, пожалуйста, один хэппи-мил с картошкой фри и... и чизбургером вместо сока водичка? И два капучина и четыре сахара. Два маленьких капучино. Доброе. игрушка нажми, так, что вы, э -э Да, игрушку, пожалуйста, номер 15. Ой, пять. 12? Пять? Да. Доброе еще раз чизбургером, правильно? Да. Доброе. До впада у вас сорок пять, пожалуйста, проезжается, Спасибо. Спасибо. И Сарод сама набрать Спасибо. М -м, вкусняшки, да? Спасибо. Да. Так, кофе мне и маме. Да. Спасибо. Пришло время перекусить. А что за игрушка попалась у тебя, Арина? Ну <свист> показывает. А где она? А, вот она. А. Томми Джерри. Да. Давай, а ну распакуем его. Да. И вот тут есть вот такая вот кнопочка, и на ее надо нажимать. И посмотрите, как речется голова. И вот мой чизбукер, что ли тебя не ела. М -м -м. Как же это вкусно. Как мне нравится этот челлендж 24 часа, да. Может быть так каждый день? Папа. Дарин. А давай пойдем в OnePrice. Какой у тебя ответ? Да. Уху, есть. У меня же нету выбора. Это мой любимый магазин, там разные такие няшечки для комнаты. Мы возле OnePrice. Давайте скорее в него зайдем. Это вот, разные И такие вот. Ой, классные И такие есть? няшечки, мне да вот такая лампа. с микки маусом ложечки ложечки ложечки ложечки ложечки ложечки ложечки ложечки ложечки ложечки ложечки пожалуйста. ложечки ложечки ложечки лав. ложечки ложечки ложечки ложечки там нужны батарейки. А, да. Можно? Ари, ну, у меня выбора нет. Остается Хи -хи -хи -хи -хи. сказать слово да Хи -хи -хи -хи. О, посмотрите! Тут маски для макияжа. Папа, папа. Ари, эти что ли? Да. М -м -м, прикольные. А, да. можно? У папы скоро деньги закончатся. Ну, вот это и все. Да. Выбирай, э, какую? Я хочу с вот эту. Вот эту? Да. Ну вот да. да, давай. Идем на кассу. Идем. Здравствуйте. Здравствуйте. Дома мы встретимся и будем открывать подарочки. Есть! Мы уже приехали домой и давайте распаковывать няшки которые мы купили. Я сначала хочу распаковать пони. Так, давайте распакуем ее скорее. И тут есть вот такая вот картинка. Да, вот картинка с Pony и кто не может попасть. Мы открыли пони, тут есть одежда, ролики, вот такая вот сумочка модная и сама пони и наклеечки. Вот моя долгожданная лампочка, посмотрите, так классно выглядит, обязательно себе в комнату поставлю. Папа. Дарина, иду. Что делаешь? Домашку. Прикольно, молодец, завтра тебе в школу, ты обязательно должна всю домашку сделать. Папа. Да. А сделай за меня домашку. У -у -у. я об этом не подумал, когда ешел сюда. Ну, так как сегодня челлендж 24 часа, я отвечу да. Хорошо. Тогда да. Ой, а много у тебя домашки? А, ну, всего лишь э, английский, э, математика, математика, английский и я а, Начну с математики. Это самый полезный предмет. Ну, я так считаю. Так... Ой, ладно, начнем. Какое задание первое? Первое надо сделать. Раз, два, сейчас покажу угу. Три, четыре, пять, семь, шесть, семь, восемь. Итак, математику сделал. Теперь английский. Да, Рина. 12. Страничка 44. Тут, тут. Да. 44. Кстати, посмотрите Смотрит. на мою пони, она уже на роликах умеет стоять. Вы пони 44. молодец. 44, вот эту. И надо повторить по нумерации. Я понял. Фух, английский сделал. Все, Ариночка, я всю домашку сделал. Есть. Тебе в школе ругать не будут. Папа. Я рад за тебя. Да, Ариночка. Ты хороший. Меня это уже пугает. Что опять? Папа. Да, Арина? А сделаешь блинчики? Какие блинчики? Ну, блинчики, которые едят. Господи и... хотим покушать. Я не очень хорошо готовлю. Вот и научишься. Мой ответ да. Сколько у нас остается до конца челленджа? Где-то час... полчаса-час. Полчаса? Или час. Я надеюсь, я эти полчаса выдержу. Пошли делать блинчики. Пошли, а я буду манекераться с сестрой играть. И можно? Конечно, да. <свистит> Ариночка, блинчики так блинчики, без проблем. Папа все может, папа все умеет. И я профессионал по блинчикам. Дикое. Смотри. Не видела такого. Да, не видела? Нет. Ты какой реально профессионал. Да, может быть, ты готовишь один? Покажешь мне, как <гам> ты умеешь готовить, да? Давай. Сейчас я этот закончу. Я-то маме помогала. Хоть не поджарился сильно. Шик. Арин, смотри, видишь, это так задумано, это солнышко. Я думаю, тебе понравится, да? Понравится, да. Солнечные лучи. <гам> да. Пап, моя очередь. Давай, покажи, как ты жаришь блины Посмотри, сначала потихонечку Вот так вот распределяешь Потом По сковородочке И мой секрет в том, что Я делаю потихонечку И он получается Оп, смотрите, как будто Какой-то попуай кричит Да, реально, прикольно Слушай, мне нравится, как ты жаришь Я сказала. А можно я его съем? Конечно, можно и так, мне даже не терпится Пока есть я Возьму эти блинчики Возьму Вау, солнышко, смотри Да, я же говорила, что будет Слушай, ты реально блин. классно жаришь Папа пожарил мне блинчики Давайте пробовать Я хочу сделать, я хочу намазать на блинчик Вот этот вот джем Он с клубникой Ого, такой толстенький, такой прикольный Так, давайте Наливаю. Это залипашечка. Скажите, как заливаешь на блинчик? Папа сказал, что он спец по блинчикам. Ну как, Аринка? Очень вкусно. Я же сказал, что я спец. Ариночка, я рад, что тебе блинчики понравились. А наш челлендж 24 часа, папа говорит, да, подходит к концу. А если вам понравился челлендж, то поставь лайк и подпишись на канал. Всем пока-пока и не пропускайте наши новые видео.